Уважаемые читатели коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с субмукозным узлом диаметром 6 сантиметров. Видите, он выбухает с задней стеночки матки. Понятно, что резектоскопически сделать нереальный оперативный шерст, поэтому сейчас лапароскопически рассечем стеночку матки, дали узел и ушьем. Для этого мы сделаем временное клюзию артериального русла вот, по нашей методике. И сейчас я временно подшил за подвесочки сигмовидную кишку в сторону, чтобы освободить мне как раз эту зону, Я сейчас буду выделять внутренние подвздошные, подвздошные артерии. Полярным электродиком сейчас выполним десекцию рядом с подвздошной артерией внутренней, видите, аккуратненько смещаю все структуры и мочеточник в латеральную сторону. Внизу под нами общая подвздошная вена, очень опасный сосуд, с которым надо аккуратненько работать. Вот. и таким вот подобным образом в сторону Дальше беру мягкий зажим, вот отодвигаю до конца, туннель делаю и беру клипсов. Вот, и специальным зажимом дебеки лапароскопическим пережимаю временно вот эту артерию на время оперативной вмешательства. То же самое я делаю с левой стороны. И смотрите, как интимно припаяна общая подвздошная вена к артерии, хотя я вскрыл специальный петля артериальные отдельно поэтому я всегда говорю что этот этап надо делать очень очень нежно очень осторожно вот, вот мы сейчас сделали его вот. и теперь я беру сейчас клипсику и аккуратненько накладываем клипсу с этой стороны вот так все, приступаем к основному этапу операции удаления миона. Электродик. И сейчас скрываю стеночку матки, делаю разрез, проходя до полости, из которой мы удалим вот этот огромный сурмокозный узор. Я рассекаю стеночку матки. И вот видите, сейчас раздвигаю стенки и вот у нас появляется в просвете. Как раз суммухозный наш узел большой, огромный, мы сейчас отсюда аккуратненько из полости будем вот, удалять, отсекая ножку его, чтобы она не кроила, потом в дальнейшем, и нам останется зашить эту стеночку. Я взял мощный зажимы угол и вот так аккуратненько, видите, захватываю этот узел и начинаю его из полости манки удалять. Вот мы видим его основание, оно располагается на передней стенке. Смотрите, видите, какое оно большое. Вот, я возьму сейчас крючочек и начну аккуратненько его вот отсюда выручивать. Видишь, как мы делаем поисок мукозных миома. Обязательно надо это делать с электрохирургией, чтобы она потом не краила у нас в дальнейшем после операции. Вот так вот аккуратно-аккуратно сейчас все будем удалять. Я коагулирую сосуды, которым питается этот узел, видите, биполярчиком. И вот таким подобным образом аккуратно убрали. Вот оно ложа. Видите, где было? Вот здесь. Оно у нас все сухое. Немножечко подкравливаю эти стеночки. Но у нас наложены с вами клипсы на артерии. Узелок я этот убираю сюда. И вот, далее делаю ревизию от сосек, Дайте мне И мы начнем сейчас устанавливать стенку матки Вот так выглядит Это со стороны просвета Мы видим вот эти Ложи в глубине У нас все там сухо И начинаем зашивать матку Теперь я взял нить-вилок И аккуратно вот в таком Видите, в шахматном порядке Накладываю первый ряд швов Сопоставляя стенки, желательно, чтобы нить не проникала в просвет матки, хотя эта нить и рассасывается. Рассасывается она за 180 дней, называется его вот 180. Вот. Но, тем не менее, не желательно, чтобы это было. Сейчас аккуратненько вот так поставим, а потом уже будем шить через край. Это я уже, видите, перешел на Третий ряд швов. Многие спрашивают, сколько рядов нужно накладывать. Всегда говорю, сколько нужно. Все зависит от размера раны, от размера дефекта. Здесь нет никакого правила. Один ряд, два, три, бывает и до 10 зашиваем, если огромные, большие узлы. Поэтому надо правильно сопоставить все слои без образования карманов, полостей, потому что это влияет на заживление рубца. Нам надо, чтобы он зажил первичным натяжением. Если есть полости, есть гемотомы, то всегда риски, что будет не на рубец, они очень высоки. Поэтому нужно всегда зашивать очень хорошо и тщательно. Так, это нитью мы закончили. Теперь переходим на узловые швы. Я теперь маточку положил на бок чтобы мне сохранить перпендикуляр, видите, прохождение иглы к линии шва, чтобы неудобно было шить. Взял уже монофиламентные нити, которые рассасываются. И теперь Z-образными швами накладываем наружный ряд швов. Видите, так сказать, окончательно скрепляя раму, герметизирую ее И с точки зрения гемостаза, чтобы все у нас было хорошо. Затягиваю уже сильно экстракорпоральные швы. Вот таким образом мы сейчас наложим примерно 4-5 Z-образных швов на эту рану. И на этом оперативное вмешательство закончим. Вот смотрите, окончательный вид оперативного вмешательства. Маточку мы аккуратненько с вами зашили. Все сухо. Сейчас я снимаю клипсы с подвздошных артерий. Внутренних, где мы временно пережимали кровоток, чтобы у нас не было кровотечений во время оперативного вмешательства. Вот таким образом я убрал. Можно у меня отсосик руку. И сейчас проверяем, смотрим те места, где мы делали десекцию артерии. Здесь все сухо. С этой стороны тоже у нас все сухо. Вот. И в шлях, на матке мы видим, что никакого кровотечения нет. Тоже все у нас сухо. Мы сейчас вводим противоспаечный гель. И на этом оперативное вмешательство закончим.